Все актуальные акции по данной модели смотрите под видео Интернет-магазин Sportknit представляет вашему вниманию Гребной тренажер DFC-R8001 Конструкция тренажера имитирует греблю веслами Независимые друг от друга рычаги имеют вращение 360 градусов и помогут разнообразить тренировки на различные группы мышц. Тренажер для домашнего использования с электромагнитной нагрузкой. Управлять нагрузкой можно при помощи компьютера. Существенно повысить эффективность тренировок помогут встроенные программы. 10 встроенных программ. Одна программа восстановления и одна контроля мощности. Дополнительно можно создать собственную программу в ручном режиме и 4 программы с пользовательским режимом. Сиденье тренажера имеет эргономичную антискользящую форму. Тренажер обладает мощной рамой с алюминиевой рельсы. Нагрузка на тренажер до 120 кг. Количество уровней нагрузки 16. Вес тренажера в собранном виде 49 кг. Гарантия 12 месяцев. Все актуальные акции по данной модели смотрите под видео.